Здравствуйте! Сегодня 2 декабря 2019 года. Итак, я укрыл виноград в этом году. Это на фольге утеплитель 5-мм, а справа виноград укрытый. Прошло годным укрытием. Это пароизоляция, Ахта называется она толстая около 1 миллиметра и не шуршит в одну сторону пропускает воздух как бы дыша а в другую нет влага с улицы не попадет что не очень маловажно в перепадах окружающей температуры и последствия выпадания осадков в виде дождя которые в последнее время зимой бывают на мой взгляд пароизоляция как бы лучше и надежнее для укрытия винограда чем такой 5 миллиметровый утеплитель потому что он мягкий и чуть не так он начинает рваться. А пароизоляция очень прочная. И я думаю, она у меня долго прослужит. Думаю, ну лет пять не менее прослужит. А вот этот утеплитель, неизвестно сколько он прослужит. Но он не такой прочный, как пароизоляция. Но весной еще раз сравним, что лучше. Снега еще нету, но сегодня был мороз около 7 градусов. Виноград находится в стадии отдыха. Он отдыхает. Сегодня 4 декабря 2019 года. Вот так выглядит мой виноградник под снегом. Толщина снежного покрова где-то около 10 сантиметров. Утром температура на улице была около 5 градусов мороза, а сейчас где-то около 3. Около 3 градусов сейчас. Все под снегом, все хорошо укрыто. В этом году решил не шалашом укрывать виноград, а просто укрыл уложенной виноградные лозы материалом. Это пароизоляция и изол, или, так сказать, утеплитель на фольге 5-миллиметровый. Потому что эта зима обещает быть... Как бы сказать, пила, это будет температура повышаться и понижаться. Вот такие будут скачки температуры регулярно в течение всего зимнего периода. По таким укрытиям винограда тут более спокойнее будет. Ветер там будет меньше гулять, и снег ложится более равномерно, чем на шалашном устройстве. На завтра прогноз погоды обещает потепление до плюс плюсов градусов. Потом заглянем внутрь укрытия винограда и посмотрим его состояние. Сегодня 20 декабря и, как видим, снега не наблюдается. Температура на улице около плюс 2 градусов тепла. Сейчас давайте заглянем внутрь укрытия и посмотрим, как выглядят здесь лозы винограда. Это пароизоляция. Она вот толстенькая. Толщина где-то 0,8, наверное, миллиметра. Так, снимаю полоски металлические. И вот заглядываю. Здесь все сухо, хоть и дожди до этого были. Виноград сухой, лозы сухие виноградные. Все нормально выглядит. Это я положил дополнительные лозы на черенки. Вот так выглядит виноград под этим укрытием. Очень удобный материал. Он не шуршит, толстенький. С одной стороны как бы ворсистый, а с другой гладкий. Внутри он дышит, а снаружи не пропускает дождя. Давайте глянем под другое укрытие. Это укрытие, которое находится под утеплителем с фольгой. Снимаем кирпичи и другие прижимные предметы. И заглянем сюда. Тоже сухо. Виноград тоже нормально сохранен. То есть все нормально. Ничего плохого не наблюдается. Так он выглядит. Все. Назад закрываюсь. Весной еще раз заглянем и сравним, под каким укрытием лучше сохранятся виноградные побеги или, так сказать, виноградные кусты. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.